Всем привет, меня зовут Алексей Лебедев, и вы на моем канале, который посвящен предпринимательской деятельности и саморазвитию. Сегодня мы поговорим о теме, болезненной для многих. У телестройки отняли съемочную площадку. О том, как закрывать кредиты и долги, и не допускать дыр в собственном бюджете. Видео будет полезно тем, кто имеет непогашенный кредит, тратит денег больше, чем хотел бы, или просто хочет развить финансовую грамотность. В конце ролика я дам список полезных материалов, которые помогут выйти из текущих финансовых проблем и предотвратить их в будущем. Поехали! Замечали ли вы, что денег вечно не хватает? Скажем, вы работаете и получаете 50 тысяч рублей в месяц. С этих денег надо заплатить за квартиру, купить себе еду, оплатить счета. В общем, удовлетворить все. Однако, после всех выплат выясняется, что на отпуск и покупку машины не хватает. Тогда вы начинаете думать, вот платили бы мне 100 тысяч, тогда бы я развернулся. Мне хватило бы на все, на новый ноутбук, телевизор и даже на благотворительность. Вы упорно трудитесь, повышаете квалификацию, и вот, настает тот самый день, когда начальник объявляет о вашем повышении. Oh теперь вы получаете заветные 100 тысяч и, казалось бы, можете позволить себе все. Вы едете в отпуск, покупаете одежду, телефон и снова оказываетесь в финансовой дыре. Сыну на репетитора уже не хватает. Как так произошло? Я же зарабатываю в два раза больше. Наверное, теперь... Мне нужно 200 тысяч рублей в месяц, Скажите вы. Дело не в сумме заработка. Вам нужно научиться жить посредством. Мы часто слышим это выражение «жить посредством. Давайте я объясню, что это такое. Все очень просто. Жить по средствам – это значит зарабатывать больше, чем тратить. Нас губят неправильные финансовые привычки. Мы часто делаем эмоциональные покупки, которые нам на данном этапе не по карману. Каждый день нас атакуют десятки и сотни маркетинговых предложений. Хочешь стать модной девушкой в инсте – тебе нужен новый iPhone. Открыл свой собственный бизнес – и где же твоя первая машина – пацаны не поймут. И вот в погоне за признанием и желанием обладать статусной вещью мы влезаем в долги. Перед друзьями, родственниками, а еще хуже – перед банками. Фу! Фу! И это не связано с суммой заработка. Будете получать много, захотите новый порш, квартиру, дом. Останетесь в долгах даже с миллионной зарплатой. Валер, нежели ну неужели ты меня поставишь под стволы из-за каких-то ста штук грина? Если вы действительно хотите жить вкусно, наслаждаться каждым днем и не чувствовать угрызение совести за новую покупку, стоит изменить отношение к деньгам. Гораздо лучше скопить собственные деньги, чем взять займы у банка. Если вы сделаете это грамотно, вам будет хватать на все. Для себя я вывел несколько финансовых правил, которые помогают тратить меньше, чем я зарабатываю. Первое. Планируйте свой бюджет. Это звучит до жути банально, но никто не следует этому в жизни. Заведите себе блокнот или ведите расходы прямо в приложении банка. Создайте отдельный счет для разных категорий трат. Продукты, платежи за квартиру, хобби. Оставьте небольшую сумму на непредвиденные расходы чтобы не чинить внезапно потекший кран за счет завтрашнего ужина. Второе. Всегда делайте накопления. С каждой зарплаты откладывайте 10, 15 или 20% на отдельный счет. Выберите комфортную сумму, которую сможете класть туда ежемесячно. Это станет вашей финансовой подушкой на случай проблем на работе или в бизнесе. Третье. Исключите необязательные траты. Допустим, вы каждый день пьете кофе в Старбаксе за 400 рублей. В месяц на это уходят уже 12 тысяч. Но я же люблю вкусный кофе, скажете вы. Нет проблем. Откладывая эту сумму, через 4 месяца вы купите отличную немецкую кофемашину со встроенным капучинатором. А. Это будет ваша вещь. Б. Она будет делать вам восхитительный кофе гораздо дешевле. Но ну, разве не прекрасно? Экономя таким образом, за год у вас появится сумма на путешествия, профессиональные курсы, открытие собственного бизнеса. Теперь речь о долгах. Не о том, куда ты попадешь. Мои друзья, погрязшие в кредитах, были очень рады, когда банк уменьшил сумму их ежемесячного платежа. Как они сказали, дышится теперь комфортнее и легче. Это огромное заблуждение. С каждым месяцем у вас капают проценты за кредит. Вы переплачиваете банку серьезную сумму 30 или 40% годовых. Вы только вдумайтесь, это очень большие деньги, которые можно было бы потратить более грамотно. Банку выгодно создавать комфортные условия, чтобы выгасили долг как можно дольше. Для вас это обман, одни убытки. Итак, я советую, если у вас есть кредит, бросьте все силы на его погашение. Ни в коем случае не пропускайте ежемесячный платеж. Появляются свободные деньги, кладите их на счет. По возможности увеличивайте платеж от месяца к месяцу. И ни в коем случае не берите новые кредиты. Чем раньше вы попрощаетесь с кабалой, тем быстрее станете свободным человеком. А как же машина, iPhone, посиделки в барах? Друзья, все это у вас будет. Сформируйте новые финансовые привычки и увидите, что купить машину на скопленные деньги гораздо приятнее, а коктейли в барах, оплаченные не кредитной, а дебетовой картой, намного вкуснее. Чтобы закрепить сегодняшние знания, предлагаю прочитать несколько бестселлеров о том, как выбраться из непростой финансовой ситуации. Не обязательно читать все, вы можете выбрать любую книгу. Все они написаны проверенными авторами. Вот мой список. Ален Карр «Легкий способ жить без долгов». Джордж Сэмюэл Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне». Роберт Кеосаки «Освободитесь от плохих долгов». Помните, что можно выбраться из любой, даже очень тяжелой финансовой ситуации. И это не конечная точка. Дальше можно богатеть, инвестировать и приумножать капитал. Как? Об этом я расскажу в одном из следующих видео. С вами был Алексей Лебедев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пока-пока!